Боец невидимого фронта, режиссер телевизионного эфира телерадиокомпании Казань, Алмаз Зайнулин и сейчас в тени. О том, что с его помощью в мультфильмах про Простоквашина появился сурдоперевод, сегодня говорят только конечные титры. Но он давно привык быть за кадром. Главное, что результат порадовал. Сначала я вообще не понимал, о чем речь идет, так что я ориентировался чисто на ее слова и слова в мультике. Но впечатление интересно. И вот уже созданные вновь мультфильмы на большом экране. Главные зрители – глухонемые казанцы. Не только малыши, но и подростки. Раньше они могли знать лишь приблизительное их содержание. Теперь кот Матроскин, Шарик и дядя Федор заговорили специально для них. Это очень здорово, что у нас есть возможность услышать мультики, которые мы неоднократно видели. Спасибо. Вот она новая героиня Простоквашина. Элеонора Никанорова сурдопереводом занимается с детства, хоть сама хорошо слышит и говорит. Это умение было необходимо для общения с бабушкой. Теперь Элеоноре благодарна не только она, сотни глухонемых ребят. На улицах иногда ребятки узнают, прям подходят так, так явно, так, ну, начинают... Разные приятные вещи говорят, что очень многие благодарят просто. Эти мультфильмы увидят не только в нашей республике, рассказывают авторы проекта. Диски с новинкой разосланы во все регионы России, а на следующей неделе отправятся и в страны СНГ. При том совершенно бесплатно. На самом деле это небольшие деньги. И мы говорим о том, чтобы люди, они оставили наследие. «Каникулы Простоквашина» уже второй мультфильм, что показывают в Казани для плохо слышащих детей. Первый «Малыш и Карлсон» вышел прошлой осенью. Теперь авторы проекта готовит сюрприз для взрослых. Переведут на язык жестов фильм «Унесенный ветром». Рима Осипова, Элеонора Никанорова, Евгений Анисимов. Столица.